Мы продолжаем тему «Имена Бога». Наше время, в котором мы живем с вами, называется «Последний». В этом есть два смысла. Первое, что придет конец, но тот смысл, который мне хочется донести, это то, что это последний и третий разговор с Богом. Он последний, потому что четвертого не будет. Он последний, потому что мы, как люди, уже достаточно исчерпали себя в том, чтобы познать Бога. Мы – плоть, мы – душа, и мы – дух. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Старый Завет – это когда Бог говорил с нами как с творением. Христос – это, это разговор душа к душе. Последнее, практически дно нашей ямы безбожия – это наш дух. И он назван мертвым. Он назван отделенным от Бога, и для того, чтобы его оживить, для того, чтобы прикоснуться к нашему духу, Иисус сказал, «Я уйду, умолю Отца, и Он даст вам Духа Своего, Духа Утешителя». Почему не закончилась Библия на том, что Христос умер и воскрес? Почему в Евангелии есть продолжение, которое называется Церковь? Потому что есть та часть нашего внутреннего человека, которая называется Дух и до которой достучался Господь и в Котором заложена тоже составляющая нашего спасения. Потому что мы Дух живущий во плоти, мы вечные, мы пришли с неба, мы от Отца, от рождённые от Его Духа, и мы до конца не понимаем себя, и поэтому нам сложно принимать некоторые вещи, как когда-то это было сложно фарисеям, они не могли оставить славу храма, видимого храма, и принять славу храма Бога во плоти, храма человека Божьего. Мы сегодня через образы Старого Завета, через Христа пытаемся понимать то, что Бог пытается показать нашему духу. Те невидимые вещи, которые мы никогда не видели, но они есть. Те невидимые вещи на которые нам надо сегодня опираться и жить и не просто жить а побеждать и мы живем в период духа святого мы живем в период когда церковь имеет только дар духа святого мы не видим бога в плоти мы не видим чудес и знамений и это бьет по нашей вере это бьет по нашей уверенности в нашем боге и Давайте увидим в этом последний разговор, очень важный, от Духа к Духу. Давайте увидим в этом ту часть нашего спасения, в которой мы побеждаем смерть. Мы побеждаем главную причину нашего разделения с Богом. Это неспособность быть духовными. А духовными — это жить Богом, как источником, жить Богом, как причиной всего происходящего. И жить Богом, как своим будущим. И... Те вещи, которые названы духовными, они сокрыты. Но это то, к чему мы идем. Это то, что нам обещано. Они вечные, они настоящие. И сегодня надо увидеть благость в том, что Бог пришел в наш дух, и Он сегодня живет в нас, как в храме. Надо увидеть в этом благость, а не жестокость, что нам тяжело, нам очень сложно, нам чего-то не хватает. Потому что закон благ – Христос — это любовь Божья к человеку. И дар Духа Святого — это желание Бога достичь каждого человека. Это желание не ограничивать человека в общении с Богом. Сегодня ничего не мешает человеку найти Бога, только внутри своего Духа, через Слово Божье, пригласить, попросить, умолить Отца дать Дар Духа, дать жизнь вечную. И сегодня нет барьеров, сегодня нет очередей ко Христу, сегодня нет условий. И это то последнее время, то последнее послание любви Бога к человеку. Только воззови, и я отвечу. На всяком месте, где призовется имя Господне, я приду. Надо поклоняться в Духе и в истине, а не ехать за тысячу километров в храм. Это приближение Бога к нам настолько, что его невозможно найти. Бог близко к человеку, ничего не мешает сегодня человеку и Богу, чтобы говорить. И поэтому я призываю вас через это слово общаться со своим Господом, искать Его, верить Ему и не разочаровываться в том, что нет внешних вещей, не разочаровываться в том, что нет правильных людей, может быть, даже в той церкви, в которой вы ходите. Сегодня нет требования идеального человека. Сегодня нет требования творить чудеса и знамения, чтобы доказать, что Бог с нами. Сегодня поклонение в Духе истине. Сегодня Царство Божие — это мир, радость и праведность в Духе Святом. И поэтому цените это, берегите это, благодарите Бога за это. И не пренебрегайте этим, потому что это третий и последний разговор Бога с человеком. Он очень важен для каждого из нас. Будьте благословенны.